Всем привет, друзья. Пришла сейчас кормить хозяйство. 6 часов. Смотрите, как у нас пасмина. Боняшка выбежала, Василек прибежал. Вась. Пойдем кашу дам. Вам. Я тут то сумму, нет. Короче. Сегодня надо. Сегодня надо идти. Мам. ай ай Боняшка! Не могу открыть. Ну не могу открыть. Ты что ты будешь делать, а? Не туда, не туда кручу, не туда ключу. Сама виновата. Пошли, Бой. Пойдем, я тебе кашу принесла. Боння, иди сюда. Давайте пошли. Шикаф, мама. Смакс. Пойдем. Эх, малыши, мои малыши. Давай. Давайте. Давай встаем. Камеру-то не лежи, не лежи камеру-то мою, не лежи. Умница, баняша. Кушать принесла кашу. Черари сварила. Ну лентяйку. И вот разбавила. Ой-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Вкусняшка, да? Вкусняха какая. Сейчас пойду кормить хозяйство. Я хозяйство закрываю. Кур закрываю, всех закрываю. Кур закрываю, потому что у меня они неслись начало. Чтобы они неслись у меня в хлебушке. Учились, они бегали везде. Вчера мы с детьми не работали. Погода хорошая была, солнечная. Ну, короче, дети играли. Я вот картошку подготавливаю длинные пласты вышла осталось шуток здесь сделать и потом спокойно можно будет копать начинать сегодня чуть-чуть дождик прошел хоть земля будет мягче ну так-то она мягкая у нас здесь навоз все хорошая земелька здесь то что на поле не знаю там не знаю мочу Хрен этот, блин, размножается и размножается. Надо солью посыпать, как у меня бабушка говорила, солью посыпать, чтобы не росло. Ну, не знаю, посмотрим. Вот так вот. Надо будет выкопать ее. Она же корень очень сильно дает, паразитка. Теплицу окна только открою. Больше ничего не буду открывать. ладно стирку сделала стирку полдня стирала 8 вечера начала все огурцов огурцы можно будет убирать вон там огурчики собрать надо будет зелененькие есть. зеленые огурчики надо будет собрать и убирать будем наверное так. помидорки помидорки нормально стоят И с другой стороны открою. И с другой стороны открою. Так, хризантемка. Вон моя красопетка. А это что-то я вот оборвала, когда траву дергала. И, видимо, затормозил в росте. Короче, не знаю, какой интересный цвет. А это красопед. Вот. Маменькая красавица. Ой, на соседке обещала ведь слух сядать. Надо будет перекинуть. Ну, картошку начну копать, перекину. Лесть собрать, малины, смородины насушить. У меня знакомый фармацевт сказала на суши, на суши. Оно очень полезное. Вот они такие маленькие на сушу. Зелененькие как раз. Самые зеленые буду об обдираловку делать. Вот смотрите, вот это новенькие нынче вот пошли. Надо будет здесь а, все поднять, все сделать аккуратно, чтобы культурно было и смородину а, на рассаду еще сделаю, потому что этот цвет очень хороший, мне он очень нравится. Че поели что ли? А? Вчера я что-то вечеру так замерзла, не, не дай бог заболею, не дай. Ну ничего, вроде, нельзя не болеть Вот тепло оделась. Все холодно, дома холодно А здесь холодно, везде кругом холодно Почему я охота свой Ах, а, жабы, лягушки опять придет У меня лягушек здесь нет Как будто мы в болоте живем, хотя засуху у нас здесь друзья а надо мелкие собрать пару баночек засолить и у меня полка полная огурцами будет и все можно обдиралочку сделать не надо так ничего я пошла доить кормить после травушку муравушку надо собрать рябину фармацевт сказал рябину собери Калину собрать черноплотную и вот эту красную рябину как раз сейчас Очень она полезная, говорит <свят> Мы с ней прям часами Можем разговаривать, хорошая женщина Я сразу, чуть что К ней вопросы есть, к ней иду И это Собирай, говорит, витамины Кладезь витаминов у нас вот под носом Растет, да, а мы же нет Нам же большую сумму надо тратить На эти витамины, бежим в аптеку За тысячу две покупать эти витамины Зачем нам аптека Если вот она у нас Растет на природе. Которые раньше бабушки и дедушки принимали. Заваривали, пили. Еще успокоительное надо собрать. Потому что осень же начнет опять. Депрессия какая-то. Депрессия дурацкая. Ну не хочу на эту депрессию подсесть. Потому что я хочу подсесть уж на бисер. А не на депрессию, как говорится. Будем... Надеяться, ну, ой, облака смотрят, как красиво они лежат, прям волнами, волнами. Не знаю, камера передаст, не передаст, как будто это, не знаю, неописуемое чувство, красиво. Я вообще люблю на облака, за облаками наблюдать, куда идут, как идут, какие рисунки у них. Ага, вот они потихонечку сюда, вот в сторону идут. Ну, как подушка не избитая, что ли, как одеяло. Короче, друзья, обломилась я с рябинкой красной. Дождь пошел, собирать нельзя. И хочу вам показать. Вот мои козы стоят. А вот абсолютно не знаю, чьи. Пришли со вчерашнего дня здесь бегают, зацепилась я опять. Андрей говорит, а она сейчас повесится или что, говорит. И они, короче, крутятся возле нашего хлевушка. Гуси гоняют, боятся, боятся они. Наши уже как, дружат, что ли. Ну, давай иди. Это это вот, это ведь не наша. Не наши козы-то вот так вот. Биашка вылупился там, орёт. Подзывает себе бабенок. Подпустим сегодня Маньку тебе. Вот и все, и здесь торчат. Написала в группу куженерскую нашу, посылковскую. Чтобы забрали коз. Кто-то ведь потерял. Потерявшие козы. Ой, ну ладно, дай бог, чтобы нашлось, нашлись у, у вас хозяева. Буду надеяться, что вас заберут все это. Вот ведь недояной, недойной. Короче, так и стоят эти две кузочки. Так и думала, зацепятся. У черной хозяйка вроде нашлась, пишет наша вроде, говорит, коза. Но они, видимо, обгуляться хотят с нашим дурачком Вяшей. Андрей, правильно говорит, рассегни. А как я расстегну? Я же не хозяйка, а потом хозяева будут ругать. Ах ты, мои хорошие девки-то! Ну вы-то что вот здесь застряли, а? А, девчонки! Ну сейчас у тебя хозяйка должна прийти, я уже написала, что ты здесь. А белая-то, я не знаю, найдется кто-нибудь. С привязи сбежала. Вот что творят, да? Козлу прибежали. Мы-то с детьми собрались на это, на прививку. Я же обещала нашей, нашему любимому доктору и нашей любимой медсестре цветочки и бегоньки. А бегонии говорю. Эти, как его. Эй, как его! Пелардони, и если я обещала, надо отдать. Подарить. Боже харасит. Но ну, надо идти обязательно. Так. Так, одной. Наша нет скребут. Здесь как раз осталось три штучки, две даже, все последняя и нашему доктору. Вот ей розовитно-красная понравилась. Чего, маняша? Они все длинные такие, прям пипец. Сейчас поищу цветы вот вот себе возьми так что мы погнали друзья погнали вот у меня стоят кулемки на прививку шапка Надо слетела тобой, это нашим докторам врачам, врачам да которые вам вас лечат да, да? А вас? Что а вас а нас Это другие, А нас другие врачи. Дарину тоже, вы же вместе. А Дарину, Дарину тоже. А И Давида. Мама только у других. Ладно, все, пошлите, девочки, опять а должник начинается. Да. А? Да. Ай, Амина, молодец. Динара, видишь, не больно? 5, 5. Да? Давай. Арина, иди сюда, иди. Она бегает везде. Проверяет. Такая довольная. Рыбок смотрела там. Нельзя, папа. Арина, папа. Давид, давид, давид. Куда ты идешь? Куда? Успокаивай. Вот молодец. Все, забывай. молодец. Ой, Господи. Что там нашли? Может, домой заберем. А? Надо вам? Да? Вам все надо. Нам надо идти показать попу. В садик, чтобы нас взяли. Пойдемте. Пойдем? Давайте.